Друзья, приветствую! Я изучил тонны информации, интервью про DAO и решил для вас записать в этом видео полезный контент, рассказать про что это такое, где это применяется и как можно на этом заработать. В общем, расскажу много полезного. Вы тем временем подпишитесь на канал, врубите колокол, смотрите видео до конца, однозначно вам будет это полезно. То есть, что такое DAO? Это у нас децентрализованная автономная организация, то есть это новая форма управления по сути бизнесом, которая прозрачна, безопасна, и уже много а, компаний переходит на данную модель, на данную форму, особенно в венчурные фонды применяет уже сейчас данную модель, различные комьюнити и так далее. То есть в DAO, по сути, можно даже завернуть все, что угодно, то есть любой даже традиционный бизнес. В DAO можно совместно профинансировать какой-либо проект, то есть сделать это можно через смарт-контракты, опять же, не опасаясь того, что одно лицо украдет деньги или как-то поступит некрасиво, то есть это исключено. Здесь есть такое понятие, как мультисиги, это некий сейф с деньгами внутри да, организации открыть который можно только в связке с двумя, тремя, четырьмя приватными ключами. То есть каждый ключ находится причем у разного человека, соответственно, этих определенных ответственных людей назначает еще и комьюнити, поэтому риски здесь просто их практически не существует, их нет. Поэтому все больше фондов различных заинтересованы уже переходить на данную модель, Здесь можно добиться не только честного распределения средств, а также это будет актуально и для NFT-холдеров. Рассмотрим такой, допустим, пример. примеру. Вы нашли какую-то NFT, вы хотите ее приобрести, но у вас недостаточно средств. Вы можете, к примеру, приобрести эту NFT с а, своим другом или с группой людей, либо с комьюнити, и сделать это через DAO-организацию. И в дальнейшем продать этот NFT через, опять же, DAO, и всю эту сделку можно урегулировать и а, справедливо поделить деньги. Поскольку я вообще даже и не знаю, какой еще есть способ, как можно NFT вот прям вот а, распределить между разными владельцами, то есть DAO да, идеально сюда вписывается. Плюс автоматически повышается доверие а, компаниям, которые используют вообще DAO модель. А, почему формируется огромный интерес у предпринимателей? То есть, Конкретно, когда организациям в традиционном мире, многие бизнесы, мы знаем, что зависит от законодательства той или иной страны. А как только власти захотят внести какой-то новый законопроект, внести правки, они это могут сделать в любое время. И сделают они это, и это будет косвенно связано с юридическими лицами, владельцами различных бизнесов поскольку им придется подстраиваться под эти правила. Так вот, DAO – это путь, благодаря которому можно переформатировать свой бизнес в иную структуру, а именно децентрализованную, и таким образом защитить свой бизнес-актив. Хотя и наоборот, некоторые используют предпринимателей DAO для обхода законов, и это тоже часто встречаемая схема. С масштабным приходом DAO потребность в юристах, адвокатах будет сокращаться, плюс теперь может каждый абсолютно легко создать свою компанию без бюрократии и без всякой длительной суеты с этими документами. Мало того, DAO является легально признанным и законным явлением в США и некоторых других странах, что позволяет вам в случае необходимости зарегистрировать свою компанию через смарт на таком сервисе, как Оттоко, всего за 40 долларов, ребят, и это возможно уже сегодняшнее время. По статистике такого сайта, как Boadroom, видно, что капитализация всегда организации организаций составляет на сегодняшний день более 8 миллиардов долларов. Хотя еще год назад рынок где-то был на уровне 2-3 миллионов долларов. Только за 2021 год этот рынок вырос в 130 раз. И на секундочку, сегодня ни одного огромного IT-гиганта еще не в DAO. А как только это случится, начнется настоящий масс-адопшен и рынок вырастет еще в количество раз. Поэтому перспектива огромная, и здесь много активов, которые могут нам заведомо принести иксы. А в DAO есть несколько видов управления. То есть здесь, как в реальной политике, есть ряд лиц, которые в дальнейшем принимают решения и управляют проектом. Это может быть прямая демократия, то есть команда проекта изначально создает правила игры, и сообщество уже под них подстраивается. Либо правил игры нет, и сообщество само определяет критерии, по которым будет функционировать. Какие бывают DAO? То есть существуют системные DAO. Один из известных это у нас Арагон, который предоставляет определенный набор смарт-контрактов, и используя этот конструктор можно собирать самостоятельно DAO-организации. То есть это современные ИП, ООО-организации, или можно даже кооперативы сюда отнести. Чтобы собрать такие DAO, это технически, конечно, нереально сложно, поэтому сейчас начали появляться различные типы конструкторов с упрощенной моделью сбора компаний на DAO-организации. Например, есть такой молодой проект, как Визия, это конструктор для DAO, но больше он нужен для инвестиционных, то есть B2B решение. К примеру, вы хотите свой венчурный фонд перевести на DAO, вы можете использовать данный конструктор и э, реализовать такую модель. А следующий вид, э, коль мы начали говорить про инвестиционный DAO, это инвестиционные, и здесь... Э, как вы уже поняли, это венчурные фонды в основном, то есть самые известные среди них это Метакартель, Зелао, Синдикейт Дао. То есть следующие Дао это протокольные DeFi направления, например, Compound, Uniswap, ААВА, Synthetics. То есть бывают также просто проекты, которые просто желают и переформатированы в структуру Дао, и вы можете тоже напрямую купить у них активы аналогично ценным бумагам на фондовом рынке, то есть сразу напрямую купить у компании активы. Collectors DAO, то есть это от слова коллекционные DAO связаны по большей степени уже с NFT, то есть это такие некие современные торговые музейные дома. То есть далее это DAO комьюнити или социальные DAO еще их называют, то есть как правило различные сообщества, у которых есть определенная цель. То есть современные по сути социальные сети Web3 технологии. Следующий это DAO гильдии или сервисные дао, то есть это некие уже современные фриланс-площадки, причем они очень-очень сейчас нуждаются в различных специалистах. Существуют еще и медийные DAO и грантовые DAO. Медийные DAO, то есть это такого рода автономные децентрализованные организации, которые стремятся предоставить конечному уже потребителю право принимать решения, у распространении какой-либо информации в СМИ или же нет. То есть члены сообщества медийных DAO принимают решение по поводу создания контента, его уже для размещения и так далее. То есть, по сути, обычный пользователь имеет... Уже, как правило, влияние, могут ли распоряжаться контентом с его участием в публичных ресурсах или нет. Грантовые DAO да, – это современные спонсоры, так называемые, которые помогают молодым проектам, деньгами. Также они могут голосовать, как лучше распределиться уже деньгами, чтобы развитие молодой идеи было эффективно. Как можно заработать в этом секторе? Разберем несколько вариантов. то Есть есть обычный, традиционный вариант – это купить, найти какие-то перспективные проекты и купить их токены, допустим, нашли перспективное сообщество да, купили их актив, все ждем роста и плюс у вас дополнительно появляется право голоса внутри этой организации и быть, влиять на рост. Далее это быть просто неким активным депутатом и проталкивать позитивные изменения в протоколе, за что возможно и чаще всего оно и происходит, вас вознаграждают активами проекта, то есть здесь нужно быть уже погруженным в определенное DAO. Следующий вариант это продавать свои скиллы, возможно вы дизайнер, разработчик, занимаетесь переводами, то за эти навыки здесь готовы платить, то есть очень здесь нуждаются в специалистах многие организации, плюс востребованные роли это комьюнити менеджеры, управляющие да, организациями, здесь очень можно много найти работы. Интересными сервисами давайте с вами поделюсь, которые помогут вам постигать мир DAO, то есть это deepdao.io, здесь очень много собраны статистики об различных организациях DAO. Snapshot.org, то есть это некая социальная сеть Web3, где проходят различные голосования внутри DAO-организации, то есть тоже можно принимать в этом участие. Ну а прежде проходит обсуждение на таком форуме, как Discord. Есть такой еще интересный сервис, как Gnosis, через который уже происходит управление деньгами, той или иной да, организации через данный сервис необходимо осуществлять какие-то подписи транзакции 5 или 9 или больше человек для дальнейших совершений каких-то важных операций гнозис называется этот сервис очень между прочим такая вот интересная информация надеюсь вам понравилось напишите обязательно в комментарии поскольку это перспективное ребят направление оставляйте обязательно ваше мнение как вам видео зашло не зашло и конечно же если мы наберем больше 100 лайков то я в следующем видео запишу такой некую подборочку из топ-10 перспективных проектов DAO, в которых было бы интересно занести и конечно же заработать в перспективе ребят поэтому оставляйте ваши конечно же лайки и комментарии друзья и напоследок хотел завершить такой интересной фразой, которая была озвучена такой компанией, как Messari. Напомню, Messari это просто мега популярный, авторитетный такой некий аналитический сервис, где вы можете очень глубокие познания, информацию получать о различных криптоактивах, имейте в виду. Так вот, они сказали, что DAO, в DAO будут рано или поздно все, поэтому прислушайтесь к этой фразе и, и уже сейчас изучайте этот рынок мега перспективный. До скорых встреч новых видео, всем бай!